Здравствуйте дорогие друзья, с вами адвокат Дмитрий Анцупов, и сегодня я вам расскажу о пяти самых распространенных клише или штампах о нашей судебной и правоохранительной системе, которые вы могли наблюдать в иностранных американских фильмах. Ну во-первых, самое распространенное, которое перешло и в наши ток-шоу, если вы наблюдали различные там час суда и прочее, где судья стучит молотком по столу. Такого у нас нет. То есть у наших судей на столах нет молотков, и они им не стучат. Соответственно, также в американских фильмах вы могли наблюдать, где адвокат ходит по залу, очень активно жестикулирует, демонстративно обращается к зрителям, демонстративно обращается к присяжным, к суду, к прокурору и так далее, и так далее. То есть действительно такая мощная актерская, ораторская игра. В наших судах этого тоже нет. Как правило, адвокат спокойно отвечает с места, максимум может быть из трибуны. По залу у нас никто не ходит. Я вам даже скажу больше, если адвокат вдруг начнет ходить по залу взад-вперед, ему судья, скорее всего, сделает замечание, потому что такое поведение будет непонятно. Следующее. Также вы могли наблюдать в американских фильмах про адвокатов, когда адвокат и прокурор садятся за стол переговоров, достают различные факты, доказательства, передают друг другу бумаги и начинают спорить, что давайте вы дадите нам такое наказание, а если нет, то у нас есть вот это, а мы можем доказать третье, пятое, десятое. В итоге либо убеждают прокурора, либо не убеждают. Такая сделка со следствием. Соответственно, у нас этого нет, у нас это не работает, никто у нас с прокурором до судебных заседаний не садится, не обсуждает друг друга, ни в чем не переубеждает. Все вопросы у нас уже разрешаются в рамках судебного разбирательства. Да, у нас есть такая форма действия, как прием у прокурора. Любой человек может записаться к прокурору на прием. Но общение с прокурором, естественно, также проходит абсолютно не так. Следующий момент вы можете в фильмах наблюдать, когда какого-то американского например копа сажают в тюрьму и подсаживают в камеру каким-то там отъявленным уголовником и так далее. Этого у нас тоже нет, потому что всех бывших сотрудников правоохранительных органов, которые нарушили закон и которые, которых сажают в тюрьму, их сажают отдельно. То есть у них есть свои отдельные камеры, где они сидят с такими же бывшими сотрудниками. Дальше в американских фильмах можно наблюдать, что... Человек, мол, выходит под залог. То есть судья назначает залог, он платит сколько там денег, и все, его отпускают под залог. Или, например, человека закрыли, утром он просыпается, ему говорят, дружище, за тебя внесли залог, выходи. Несмотря на то, что у нас тоже есть такая форма, одна из мер пресечения, как залог, у нас в стране это практически не работает. То есть у нас самое распространенное это либо заключение под стражу, либо домашний арест, он же запрет, либо запрет определенных действий, либо подписка не выйдет. То есть такого, что человека посадили, он заплатил много-много денег официально под залог, и после этого вышел, и на время следствия или судебного разбирательства он ходит, занимается своими делами, у нас такого нет. Оставайтесь с нами, если вам было полезно данное видео, подписывайтесь. Ставьте лайки, ставьте колокольчики. До новых встреч!